Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике у нас речь пойдет о дооснащении мини-Купера опции подогрева руля. Значит, работать мы начали, руль сняли, прозвонили улитку на возможность подключения. Значит, здесь есть у нас свободная дорожка, которую мы можем использовать для нашего подогрева. Разобрали руль, сняли с него оригинальную кожу. Она выглядит, выглядит вот так вот. Пока ждем, чтобы мастер дошьет предыдущий руль, и займемся установкой элементов обогрева в этот. И, соответственно, заново его перешьем уже новой кожей. Пока мы ждем перетяжки, мастер электрик у нас занимается подготовкой комплекта подогрева к подключению. Комплект подогрева у нас состоит из нескольких элементов. Это у нас блок управления подогревом, сами маты подогрева. Ну и, соответственно, кнопочка, с помощью которой будет включаться подогрев руля, а, как принципиально он работает, значит сюда подается вот 12 вольт, отсюда выходит более повышенное напряжение, а, попадает вот в ту улитку, которую я показывал, из улитки выходит и уже подает на повышенное напряжение на элементы подогрева. За счет этого он начинает греться. Нанесли элементы подогрева на руль. Выглядят они вот так. Очень редко удается это запечатлеть, потому что мастер наш достаточно быстро <coughs> это все делает. И не успеваю. Значит, как я обычно говорю, вот эта зона у нас не греется. Вся остальная у нас прогревается. Вот здесь вот у нас остается зона, которая также не греется. А в этом месте будет находиться шов. Вот, кстати, новая оплетка. Шов, который мы, который мы будем сшивать кожу. Работы по установке подогрева руля в этот мини у нас закончились. Вот так выглядит конечный результат нашей работы. Руль мы перетянули натуральной кожей на по. Сделали черный нитью европейский шов кнопочку мы установили вот здесь вот на кожухе рулевой колонки с левой стороны давайте покажу как он у нас греет то есть в салоне у нас 19 градусов а в... на самом руле ну, где-то там 40, ну, 2, ну пусть будет 40 градусов Это вполне комфортная температура для зимних поездок на этом у нас на сегодня все спасибо за внимание и до встречи в следующих роликах